Если спросят, ответь вопросом. Просто рассуди, не по-философски, как выпадут кости, да брось ты, давай без злости, ее полно полностью, новостей больше. Что дальше, не будем ли не видеть ближайшего? Варятся в каше, на каждом шагу кражи. Продажа, даже глава стражи. Что может быть хуже? Усевшимся в луже? пока над страною не вороны кружат. А если взять глубже, с народом не дружка Поддались обману, не странно Ведь страны узрели красивую тару И ладно, и вроде все гладко Люди с украдкой глядят на то, как просирают их бабки Просто...